Всем здорова, с вами Игредрон. Это видео про то, стоит ли покупать тайных игроков Дремня Секрива 2020. Итак, друзья, вы видите мой состав Дремня Секрива 2020. Самый лучший мой игрок это Криштиан Роналду. Также в команде есть Модрич. Остальные игроки 70 и 80 уровня. Также у меня есть еще один классный игрок это Гаррет Бейл. Всех своих футболистов я покупал за монеты. Но также у меня есть игроки, которые появились другим способом. Дальше вы узнаете, какие именно. По моему опыту, я не рекомендую покупать футболистов за кристаллы. То есть, тратить кристаллы на агента. Лучше собирайте монеты. Про то, как их собрать, я расскажу в предыдущем видео. Чтобы купить классного футболиста, вам понадобится 2500 монет. Мне как раз выпал на игрок на такую сумму. Давайте купим его. И смотрите, кто попался, Криштиан Арнольду, У которого рейтинг 88. И он сделал команду сильнее. Немного раз попадались тайные игроки, но я их не покупал. Потому что они были дешевые. Я вам тоже не рекомендую покупать дешевых футболистов. Друзья, если хотите купить классных футболистов, Собирайте минимум две тысячи монет, потому что за меньшую цену вы их просто не купите. В этой игре можно купить хороших футболистов только через самого дорогого скаута или самого дорогого танного игрока. Это стопроцентные методы. Ну На этом все, друзья, кому было полезно это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за мной, Андрей, всем удачи всем, пока.